Похоже, мы и движемся не в том направлении, сэр. Может, вернемся в бой? Тут для тебя полно работы, Мактавиш. Рад, что ты выбрался из Южной Америки. Объединишься с шестым флотом. Нанесете ответный удар. Заключенный 627. Мы считаем, что именно этого человека ищет Макаров. Но не можем до него добраться. Нефтяные вышки, сэр. Русские располагают там зенитки. Нефтяники, это живой щит. Мы не можем просто взять и взорвать вышку. Это защищено слабее всех. Ребята, я знаю, что сейчас посылаю вас на смерть. Они охраняют это место. Значит, там что-то нужное. Особенно если мы хотим найти заключенного 627. Микаго главный ангару. Приказ получен. Ангар затоплен. Давление на максимуме. Начинайте. Группа один. Аппарат пошел. Хотел шесть. Курс ноль один девять. группу 2 встречу у цели хотел 6 глубина 20 метров Снимаем обоих. Начинай. Ненавижу морской в секторе эти Альфа А еще эти чуть точно, Чтобы... Да. Да. Не расслабляться, ребята. Приготовить оружие. Объект у ограждения. Разрешаю огонь. Только с глушителем. Все чисто. Там заложники. Осторожнее. Вас понял. Группа 1 идет на штурм. Диверсия, Огонь! Порядок. Все чисто. Гоутл 6. Вас понял. Группа 2 займется эвакуацией. Продолжайте поиск заложников наверху. Территорию патрулирует… Так, все наверх. Подвигаемся ко второй палубе. Мы прикроем заложников. Иди наверх, к остальным. Внимание! Всем быть на чеку. Территорию патрулирует вражеская вертушка. Не высовывайся, Хоутл-6. Вас понял. Вражеская вертушка. Укрытие. Ладно, вперед. Боудол Шесть. У вас там заложники. Так точно. Убить их. Порядок. Порядок. База. Заложники со второй палубы спасены. Перехватили вражеские переговоры. Похоже, к нам гости. Переходим к плану Б. Установить взрывчатку на тела. Наряда навестница! Поднимись повыше. Мы нападем на них, когда они найдут тела. Дам патруль. Не стреляй, пока они подойдут ближе. Выполняем. Контроль на холу обнаружили. Вас понял. Разведка сообщает о наличии заложников и, возможно, взрывчатки на верхней палубе. Ваша задача взять район под контроль. Прежде чем мы вышлем группу для подавления ЗРК, прием. Вас понял. Будем ждать эвакуации в точке права. Нам приказано срочно занять верхнюю палубу до того, как придут морпехи. Вперед. Погнали! Цель на 11 часов. Веду его. Волд-у 6 Группа-2 эвакуирует заложников с нижних палуб. Немедленно следуйте наверх и освободите остальных. Отбой. Понял. Выполняем. Отбой. Подтакт Граната у подняться наверх и освободить всех оставшихся заложников до того, как придут морфейки. Вертолет противника уничтожен. Прикрой меня! Они покидают угол. себя не спасут. Вперед. Гуртер. Контакт у тебя на час. Противник пустил дым. У них тепловизоры. Не суйся в дым. Суйся, дым. Прикрой меня. Дай мне укрытие. волтл в вашем районе есть заложники и, возможно, взрывчатка. Ну, Приём. Внимание всем! Стрелять осторожно. Мы не знаем, что там за Yes, come back. Контроль. Все заложники освобождены. Повторяю, все заложники освобождены. Следую в точку права. Прием. Волду 6. Отлично. Высылаем Морфехов для ликвидации ЗРК. Готовьтесь к фазе 2. Конец связи. Гантер-2.2. Это каратель главный. Платформа под контролем. Каратели это Понял, подтверждаю. Финикс 1.1. Спиной 15 следует в квадрат 257221. Для подавления ПВО. Как там обстановка? Каратель всем бортам в квадрате 255202. Воздушное пространство Именно. под контролем. Повторяю, воздушное пространство под контролем. Следуйте пункт назначения по маршруту на ВМБ-2. Каратель. Это Хантер главный. Хантер 2.2 работает по ТРК. Каратель главный всем отрядам. Все ЗРК нейтрализованы. Повторяю, все ЗРК нейтрализованы. Небо чистое.